что у нас пошла запись нашего эфира. Добрый день, друзья! Доброго времени, дорогие друзья! Привет города Херсон! Да, мы продолжаем наш диалог. И в эфире да. снова семья Сколевок. Ольга и Владислав. Да, и сегодня нам И Крещенко, город компанию. Запорожье. Да. Да. Город Запорожье, рад видеть, слышать. Yeah. Я хочу поблагодарить всех тех, кто посмотрели предыдущее видео, потому что мы видели ваши комментарии и пожелания продолжать эти видео. Поэтому, так как это и наша цель, и нам нравится, и вам это нравится, мы продолжаем. И сегодня снова тема нашего разговора, продолжение предыдущей, это токены. И мы говорили уже о токене WorldCrew в прошлый раз, но вы знаете, технология вообще токенов, она неразрывна, она неотъемлемая часть, в первую очередь, технологии блокчейна. И вот сталкиваюсь с тем моментом, что нет у большинства людей понимания, что такое вообще блокчейн. Многие стесняются даже об этом спросить, хотя на самом деле не понимают. Давайте сейчас обыграем немножко эту тему. Вот как бы вы простым языком, вот нас сейчас, сейчас, да, попробуем каждый по-своему объяснить. Представим себе человека, который не сталкивался с этой темой, и он задает вопрос. Расскажи, что такое блокчейн? Вот, Костя, ты как бы ответил на этот вопрос? Ну, на самом деле, есть очень простое там, понимание, только мало кто э, понимает, что это так просто. да? То есть блокчейн – это способ хранения информации. Вот в двух словах. Ничего более. То есть это цепочка блоков, это информация, которая записана... Э, ну в цепочку блоков а как она уже там например куда она записана это уже другой момент э, ну представим то есть как раньше например у нас был документооборот да то есть папки бумаг пачка такая то дело такое то там и так далее и пошло там целая комната которая запихана этими бумагами и вот она там лежит Архив, а, потом да. у нас появились сервера да. Ну, как пример, то есть сервера, то есть они у кого-то стоят на фирме, например, или еще где-то, да? Ну, как пример, как раз сегодня приводил человеку Порошенко. Когда Зеленский стал президентом, Порошенко в какой-то момент взял и забрал эти сервера. То есть они у какого-то человека конкретного находятся. И, естественно, та информация, которая на этих серверах, она доступна только тому, кому эти сервера, так сказать, принадлежат. А вот система блокчейн, она записана на миллионах компьютеров, то есть эта информация записана на миллионах компьютеров, миллиардов даже компьютеров, то есть тех, кто в теме, да, тех, кто занимается этим майнингом или еще как-то, да, тех, кто поддерживает эту технологию, и какая-то программа, которая работает, эта информация записывается в эту программу. Вот эти люди получают как бы вознаграждение какое-то, либо, ну, смотря какая, опять же, система. И вот на самом деле это все просто, то есть это цепочка блоков информации, да, записанная на какой-то определенный ресурс. Вот как бы вот если взять простыми словами. Окей, okay, Влад, у тебя есть свое объяснение? вот, Как бы ты ребенку, или как вчера мне вечером задала соседка, такого достаточно уже ну, солидного возраста, а что такое блокчейн, спросил. Говорит, ты выкладываешь вот в Фейсбуке какую-то информацию... Там работаешь на фирме, да? Да, на, да, на, да. На а называется. что это нам на бэттом, ты там рекламируешь такое на бэт, понимаешь? Я говорю, о, ты догадалась, это блокчейн, да, блокчейн, наверное. Да. Я говорю, а что это такое? Вот, видите, такой диалог был вечером уже во дворе. Вот как бы ты ответил. Можно продолжение сказать. База данных, архив, который, да, блоками, цепочками записан, который нельзя подделать. Для того, чтобы все было, скажем так, этично, прозрачно, законно, надежно, и в пользу для общества приносило. В данном случае криптовалютного тоже общества, которое, как и все мы, инвестирует, развивает какой-то бизнес, и на базе также у блокчейна CryptoUnit тоже множество бизнесов сейчас будет развиваться и внедрять у себя. Ну, я хочу тогда со своей стороны немножко дополнить эти понятия. Тоже постараюсь, ну, вот, достаточно просто. Я представляю себе это в виде вот таком игры, которая доступна, наверное, большому количеству людей. Может быть, слушатели наши, да, вот, или зрители, это тоже как-то участвовали в одной из таких игр. После, может быть, ты тоже когда-то играл. Когда большой коллектив людей садится вокруг одного стола, и берется лист бумаги, выбирается какая-то одна тема, и каждый человек на этом листике пишет фразу. Он ее закрывает и передает следующему, да, рядом сидящему. Итак, этот лист обходит весь коллектив людей. И потом открывается эта информация и читается. Я помню, это как на ухо, говорили фразы коротко. Говоря. Это искажение информации. Дальше вот это как раз плохой пример, потому что на ухо там что-то не так сказал, что-то не так расслышал. Это То будет... испорченный телефон, назову, да. А вот когда ты написал, это вот уже тяжелее неправильно понять, да, или передать. Почему именно вот в таком представлении, да, для меня это легче представить? По сути, все на виду, и если взять вот коллектив людей, которые играют в эту игру, это каждый отдельный человек, это по сути нода или какой-то узел технический, да, так можно сказать, который участвует в этой технологии блокчейна. Но так как это все на виду, и листик меняет руки, точно так же вот цепочка блоков да, записывается. Каждый человек записал, каждый блок записал, и еще и каждый блок сохранил эту информацию многократно. Поэтому так тяжело, нереально фактически, подделать что-то в этой цепочке блоков, потому что она имеет многократное сохранение и отражение в первозданном как бы своем виде. Но еще, на мой взгляд, это не только способ сохранения и передачи информации, это еще и скорость обработки этой информации, это еще и доступность и открытость этой информации, и это новая система ценностей, потому что если взять, как развивались, допустим, какие-то ценности, да, ну, когда-то деньгами выступали какие-то предметы, что-то было, да, средства обмена. Потом пошли другие, там, эволюция, да, Финансовая, эволюция денег. И на сегодня вот большинство уже э, знакомая тема – это электронные деньги. Сначала это были безналичные деньги, когда вместо зарплаты мы стали получать карточки. Это, по сути, да, безналичные деньги, электронные деньги – а блокчейн-технология подразумевает цифровые деньги или крипто-деньги. И вот ваших как раз да этой темы уже криптовалюта, слово прозвучало. То есть каждая технология, она привязана к определенным ценностям. В данной ситуации технология блокчейн, на ней свои ценности или криптовалютные ценности. Токены или монеты какие-то, да? то есть зашифрованная информация, которая имеет здесь свою ценность. Сейчас будем говорить о деньгах, о прибыли, о бизнесе. Да, давайте. Так ну, я, бы, я бы сказал, что сами криптовалюты это уже ну, как побочный эффект, да, так сказать. То есть не обязательно, хранить именно, да, не обязательно хранить именно криптовалюту. То есть, это не обязательно должно быть какое-то средство обмена или еще что-то. То есть можно и без криптовалюты запустить блокчейн именно для способа хранения информации, да, там, в таком духе. Но так как сегодня уже пошла такая тенденция, то есть почему бы и нет? Здесь хотелось бы вот заметить, например, давайте, если взять вот наличные деньги, да, насколько они, ну, и уязвимые и так далее. То есть, во-первых, для того чтобы их сделать, надо там вырубить какое-то количество деревьев, да, или там еще чего-то напечатать эти деньги, пропечатать там номера. Опять же, чем отличается? например, одна бума, ну, бумажная uh -huh. деньга, да, там, 100 гривен, например, от другой, которая вот в один и тот же день с -под одного и того же станка вышла, вот одна от другой, чем отличается? Номером. Номером, верно. совершенно верно. То есть только номером, то ее отличает только номер. Если будет у нее одинаковые номера, а, то их не бывает это бракованные деньги уже это, это фальшивка да то есть это фальшивые деньги одна из них однозначно фальшивая как минимум да вот. а, а именно отличает номер вот система блокчейн она позволяет а, видеть то есть эти фальшивки да так сказать что номер отличается или не отличается а, в этом духе но ну, в первую очередь то есть надо напечатать деньги да то есть бумажные потом их запустить в оборот а, Опять же, то есть их э, Сколько там, по-моему Ты, кстати, банковский работник Ты точно можешь сказать, сколько идет э, Одна купюра в обороте Находится Здесь зависит от носителя Там тоже есть, конечно, срок жизни Эксплуатационный у каждой купюры Он, он имеет место быть вот. Но там тоже зависит от качества Издаваемой этой банкноты Понимаешь? Ну да ну, ну, давайте в течение десяти лет примерно, да, она там живая. Поближе да. к нашим доходам, пожалуйста. Вопрос. Господа. Вопрос, ты знаешь, где, что ты затрон, затронул, затронул интересный момент, что не только криптовалюты, как бы подвязанные к блокчейну. И мне кажется, что здесь уместно дополнить. Для каких целей может быть полезен технология, да, вот это блокчейн, сам блокчейн, не связанная с финансовыми какими-то выражениями? Вот, давай немножко разобьем, потому что не все знают, чем он может быть полезен. Вот я, допустим, себе представляла, что это очень хорошая тема для сохранения всех реестров. Вот все, что написано, допустим, права владения наши, да, вот, которые реестры ведутся, и так далее, вот все реестры, которые есть, если они будут вот, храниться, эта информация обрабатываться на блокчейне, какие преимущества это, это, это дает? Вот, давайте озвучим это. Ну, допустим, если мы говорим о квартирах, да, какие-то имущественные права. Смарт-контракт – еще одна тема, да. не будем сейчас это путать. Вот. И можно ли, если в реестре прописан один владелец, можно ли, допустим, на блокчейне изменить этого владельца? Только согласие первого владельца. Да, видите, То есть это в первую очередь защищает права. Да, Потому да. что информация хранится, она открытая, доступная, она не может быть изменена по ну, какому-то желанию или эмоции чей-то. Да, то есть по сути невозможно украсть. Это делает технология блокчейн делает невозможным это. Если еще продолжить тему вот допустим покупки, да, продажи квартиры уже смены владельца, то есть такие недобросовестные риэлтора, которые уже знают, что поменялся владелец. То есть, допустим, прошла сделка уже, обмен деньгами прошел. Но в реестр данные новые владельцы не внесли. И вот, вот этот период, пока не внесли эти данные, что квартира поменяла владельца, есть мошеннические схемы, которые способствуют тому, что квартира может быть продана не один раз. Или поддельные документы. Но... Да, вот. Если применить здесь технологию блокчейн, это все будет уже невозможно. Однозначно. Да, совершенно верно. Еще то один... есть вот как раз для реестров она и нужна, то есть это система то есть для хранения реестров, так сказать, записей, да. Еще один как бы, момент, мне кажется, был бы очень полезен, если бы вся медицинская информация хранилась у нас тоже вот в технологии блокчейн. По сути, любой человек, который попадает в какую-то ну, форс-мажорную ситуацию, там, и есть понимание, да, на блокчейне можно узнать, есть ли у него этого человека аллергия. Потому что человек может быть без сознания, может рядом с ним не находиться какие-то люди, которые знают что-то о нем. И вот если бы хранилась эта информация на блокчейне, и врачи имели доступ да, к сведениям об этом человеке, по сути, они бы знали все, что было с этим человеком до этого. Были ли какие-то операции, если на что-то аллергии, если какие-то противопоказания к применению там, тех или иных препаратов конкретно в его ситуации, вся информация была бы доступна. Это тоже хорошо, на мой взгляд, защищало права человека. Было Только бы здорово... Если врачи, а не врачи, никто другой, не без злого умысла, чтобы туда не уходило. Да, совершенно верно, потому там что... Есть, есть нюансы, да, которые можно отдельно Но, Даже, да, есть, даже если люди в, прибыль, в сознании, есть вот, примеры... Как зарабатывать да. здесь с блокчейном, с криптовалютой? Окей, мы криптовалютой. показали как бы информацию, которая может быть социальной, использоваться да, технология блокчейн в этих сферах. Ну давайте плавно также перейдем уже к монетам и токенам. Что хочу путешествие, нужно как можно быстрее заработать. Ты уже затронул вопрос, да, Костя, отличия фиатных денег или бумажных от криптовалютных. Вот давай еще обыграем эту тему. Кибри... Я бы просто хотел бы чуть-чуть раскрыть именно понимание, то есть так как затронул это, да, вот насколько удобнее пользоваться, например, фиатными деньгами или криптовалютными, да, то есть или криптовалютой. Ваня, я понимаю, я видел, что ты раскидал, сейчас уберем. Я сейчас занят, сейчас доделаю и уберем. То есть если взять, например, вот у меня телефон, да, ну и здесь сейчас, например, в данный момент, если взять там криптовалюты, то здесь порядка там 5000 долларов лежит да, на этом телефоне. Вот если представить, если они не в телефоне, а у меня в сумке. Ну, например, я там машину хочу купить и там что-то это. Если я иду вот, в сумке, они у меня, и тут я рассчитываюсь, и кто-то увидел, что у меня в этой сумке есть там тысяч долларов. А, вопрос, насколько быстро, у меня их захотят, кто-то захочет их присвоить себе, скажем поменять так. Поменять да? владельца, да? Да, поменять владельца, да. И поэтому, ну, и здесь лишь потом концов не найдешь. Если владелец поменялся, то есть там Ишь. попробуй потом найди э, концы. Э, здесь, если они в телефоне, даже если кто-то завладеет телефоном, ему все равно надо знать пароли, там секретные фразы и так далее, то есть он не просто так еще не сможет этим воспользоваться, да? И палец отобрать, да? Кого отобрать? Палец, палец отпечатком, палец отобрать. Ну, да, можно. Да, но там уже на и все остальное, да? Да, да, да. И здесь, например, ну, во-первых, это сделано однократно. Даже если палец отобрать, смотри, и если это... Но уже совсем как-то заехали. Давайте возвращаться из этого края. Да, да. Давайте перейдем здесь, просто здесь к насколько ситуации. просто, например, этот. Можно программкой, которая сканирует у одного человека там телефон и у другого телефон. Отсканировали, например, там покупка автомобиля. Коп у меня ушло это эти 5 тысяч долларов. У другого человека появились они, да? Если взять с фиатными деньгами, то здесь, ну попробуй походить с ними раз. Второй момент. То есть ну, их надо хранить, и они постоянно их надо обновлять. То есть, тем самым, опять же, вырубать деревья. Да? И мы в прошлый раз касались, например, такой темы экологии. А экология, если взять деревья, то есть которые вырабатывают кислород, то есть мы вырезаем деревья для того, чтобы там теми же самыми деньгами пользоваться. Да? То есть здесь экология тоже затрагивается. Но если взять, например уже не 5000 долларов, а, например, крупную сумму денег, да, там, 10 миллионов, скажем так, э, или там миллиард, да, если там, э, понятно, что когда есть такие деньги, есть куда их вложить, но хотя не всегда, иногда бывает такое, что человек, например, хочет их положить куда-то в банк, но в банке за хранение такой суммы уже придется ему платить финансы, правильно? Правильно. То есть там уже не депозит, там если сохранить, то есть он он уже платит за то, за содержание. Да, да это там. банковская ячейка, ее нужно снимать, и это идет да. ежемесячная обонплата Давай положим на стейкинг и заработаем. Вот, это ж я говорю, что так можно в блокчейне, во-первых, их не надо там за, за хранение платить, да. А второй момент, если такая а сумма, то здесь, надо, надо, да. здесь же оплачивается еще охрана, цепляется, да, и так далее. То есть, и тут же Цепляется очень много. Инкассации и так далее. То есть очень много всего, которое, ну так сказать, цепляет за собой еще побочных, так сказать, дел. хотя сейчас При этом работы. небезопасных, так сказать, профессий, да, если взять инкассатора и так далее. И это все надо содержать. Если взять вот криптовалюты, криптографию, да, то здесь все гораздо упрощается с этой стороны не надо там содержать инкассаторов и так далее вот как раз как Влад чуть-чуть затронул там тему смарт-контрактов можно настроить так чтобы в магазине где там зашли деньги они ежемесячно ежедневно например там 8 часов уходили на какой-то там другой кошелек да там таким образом происходила инкассация то есть и так далее то есть здесь автоматически как бы идет новая технология во-первых видна прозрачность раз Безопасность тоже здесь гораздо выше, чем с фиатными деньгами. Ну и если взять, например, если человек это, эти 10 миллионов хранит дома, то тоже мы можем представить, насколько быстро кто-то захочет, ну, чтобы владелец этой суммы поменялся, да, так сказать. Вот. Поэтому здесь преимущество криптовалют ну, просто налицо. Вот. Другой момент, то есть кто эти криптовалюты создает, да, то есть создают какие-то мошенники, создают, либо это создается именно наоборот на благо обществу, людям и так далее. То есть здесь вот эти технологии как инструмент, опять же, то есть, на какую, в какую сторону направлена да. То есть если взять, например, вот, крипто юнит, то здесь направлено на, на народ, да, то есть эта валюта для того, чтобы… Люди стали и, и зарабатывать больше, опять же, благодаря этому, потому как это диверсифицированный портфель. Ну, в данной ну, ситуации, также... извини, я дополню тебя. Мы сейчас говорим о WorldCrew. И именно этот токен, да, как криптовалюта, по сути, это security токен, его как бы статус, да, правильный статус, он дает возможность участвовать в прибыли и в совладении глобальным инвестиционным портфелем. Криптоюни – тоже как технология блокчейн выступает, а токен WorldCrew как раз дает вот эти имущественные права. Но мне кажется, что очень важно еще для большинства пояснить такое преимущество криптонаправления, как сохранение не только вот да, те пункты, которые мы уже говорили, там безопасность, Меньшее количество посредников, гарантии больше и так далее. Меньше вот если, да, Если мы говорим о фиатных деньгах, ну допустим, в нашей стране большинство людей, которые хранят свои деньги в фиате, они хранят их, как правило, в гривне, да, национальной валюте, и в долларах. Вот как-то так сложилось, да, менталитет. Ну, еще там есть какой-то вариант хранения в евро. Вот эти три валюты, они пользуются как бы ну, сильной популярностью, как вопросы сохранения денег. Но мы четко знаем, что есть понимание курса валют. И, как правило, в бюджет страны этот курс закладывается на год. Да? Какая-то определенная вилка или диапазон цены, мы знаем, что вот заложен такой-то курс валют. В данной ситуации, если мы сравним этот курс валют с фиатных с криптовалютными, то тут абсолютно другая ситуация. Да? Вот криптовалютное направление оно дает волатильность рынка. Ну, слово волатильность тоже, я думаю, надо пояснить. Это разбег цен, как бы, да? изменение цен. Изменение цены за короткий период. Да, да. то, есть, то есть если мы говорим о курсе стабильном, каком то, то он не дает этой волатильности, не дает вот этого да, как бы перехода то в криптовалютных направлениях эта волатильность как раз присутствует. Но кроме того, что курс может измениться в меньшую сторону, давайте оценим то, что курс может измениться и в большую сторону. И тогда мы будем говорить о том, что стоимость одной и той же валюты может вырасти в энное количество раз. И как вопрос сохранения денег для диверсификации своего там, да, кошелечка уже конкретного, денежек, то криптовалютам, на мой взгляд, более даже интересно с этой точки зрения. Ну, здесь хотелось бы дополнить именно, почему такая вот волатильность. да? Если взять, например, у гривны, у доллара, здесь уже есть определенный спрос. Да? Вот. Поэтому то есть, ну, люди гривна, они понимают, что такое гривна, что такое доллар, и вот они для того, чтобы изменить этот курс, надо, чтобы огромное количество, так сказать, объема прошло. Да? То есть тогда будет проходить этот курс. А в криптовалюте, то есть здесь еще довольно-таки немного людей вовлечено в этот процесс. И там не нужно такого огромного количества объема для того, чтобы изменить цены. Да? То есть цены на любой бирже. Опять же, диктуют спекулянты, те, у которых большие финансы. И если взять, например, там, ну, к примеру, Apple, да, я смотрел историю их, когда они начинали, либо другие какие-то проекты, которые вот только начинают, которые еще мало известны. И там также такая же самая волатильность. То есть Apple тот же самый Apple. В какой-то момент терял там 80% своей цены, да, там, своей стоимости. У да, акции, да? В данной ситуации. Акции Apple, да. То есть я смотрел там какие-то года, не помню, сейчас точно врать не буду. но я смотрел именно по графику, там идет, растет, растет, потом хоп, я замеряю, тоже, да, там фонд, есть такая фонд, шкала. Угу. И то те же самые 80%, то есть это довольно-таки серьезная волатильность, да которая там проходила. И я смотрел, когда э, другие там инструменты, да, их называют инструменты, то есть там э, на старте, ну, практически у всех есть вот такая вот волатильность, очень серьезная, да, так сказать. Потом уже, когда, опять же, эти спекулянты э, наелись, завели туда огромные суммы денег свои, а потом это идет уже... Цели, да, которую они да, да, поставили. да, достигли. Ну, э, представьте, если... Ну, понятно, если там не надо завести те же самые 5000 долларов а, даже в этот криптовалютный рынок, то есть никто не заметит, да, и фу, съели, и все. А когда человеку надо завести, например, 5 триллионов, да, образно говоря, это довольно-таки серьезные... Да, незамеченным а, уже вряд ли останется. Да, если он будет заводить в стакан, то там идет такая свеча, что ого-го, то есть, естественно, у них задача сделать, зайти как можно дешевле, да, поэтому они сначала выкупают там какое-то количество этих акций, либо еще чего-нибудь, потом продают эти акции себе же в убыток, для того, чтобы снизить цену, то есть они продавливают цену таким образом вниз, и уже там, где они хотят купить, они там постепенно-постепенно заводят свои вот эти вот триллионы долларов, да? и когда у них уже заканчивается это, когда они уже завели эти деньги, тогда они поднимают актив вверх, при этом поднимают там в два, в три, в пять, в десять раз, а то и в тысячу раз иногда, и потом уже постепенно продают. На этом они получают просто сверхприбыль, я бы так сказал, и это вообще вот спекулятивное, так сказать, направление, так сказать, так устроен рынок, биржевой вот этот курс. Для этого финансы, опыт, знания, техника. Тот... Руки, и так, Тогда могут уже зарабатывать, имея опыт, знания. Тот стакан, о котором говорили, это не этот стакан, с которого <laughs> пьем. Да? Давайте поясним, потому что не все понимают. Это речь идет уже о биржевых э, операциях, о биржевой торговле да? и определенный перечень. Заявок на покупку или на продажу называют как правило, то есть отражает спрос и потребление. Да, можно так сказать. Это формирует стакан Биржевой или, да, да, или, или по-другому еще вот, Если графическое это изображение, то это тогда называется свеча чтобы мы тоже как бы да, людям пояснили, а то мы пользуемся словами, может, не всем как бы, сразу понятно, да, со старта. Можно это будет как-то показать отдельно, да, коротенькие Можно видео. То есть, если резюмировать да, то, что мы сказали, по сути, на цены влияют чьи-то стратегии. Да, Тех очень людей, очень которые верно. хотят или скупить определенную позицию, да, каких-то акций или криптовалют, или наоборот, хотят продать свои какие-то да, активы, ценности э, в этом смысле. Поэтому здесь вот это иногда информация даже сильно играет роль. Да, вот Если взять биткоин, очень часто да, мы слышим, кто-то что-то сказал или сделал, и цена наоборот пошла или вниз, или вверх. Да, вот Если вы слышите по новостям, на сегодня это часто употребляемая такая и ну, высвечиваемая, да, информация, да. ну, самая популярная, первая валюта, она получила, как бы такое уже, я бы сказала, даже, ну, ну, аналогия, я, например... аналогия вообще с блокчейном, да, вот у многих сложилась. Да. Хотя это такая же монета. Я когда начинал в 17 -го году тоже ж, трейдерство, и когда хотел, вот э, по новостям фундаментальный, так сказать, анализ, да, называется, есть фундаментальный и. <связывая> Ой, даже вылетело. Технологии. Инструментальный, что ли? Ну, то есть, когда я графики рисую, да, то есть, я, я работаю в основном по графикам. Когда фундаментально, то есть всегда я попадал не туда. То есть крупный игрок, ему спекулянт, ему интересно сделать новости, чтоб он, э -э -э -э, давайте покупайте, да? То есть как было в семнадцатом году, когда Бабушка, которая 7 продает, и говорит там 10 гривен, ты не спрашиваешь, а что так дорого? Она Говорит, так биткоин же растет в таком духе. Вот. Поэтому 7 очки растут. Вот. Это То есть, есть, ну, когда это было на слуху у каждого в таком в плане, и таким образом заманивают людей туда. Да? То есть я понял, что я начал в какой-то степени сначала действовать от обратного, но все равно не особо оно было, так сказать, правильные выводы. Потом я начал просто по графику, технический анализ, Вот я вспомнил, не а. графический, а технический анализ. То есть, когда я доверяю на графику, когда там есть поддержки и сопротивления, и вот если он проламывает, тогда там надо выходить или наоборот заходить. И здесь еще вот как раз э, Влад говорит, что от этого ну, зависит там опыт. И этот у трейдера зависит, вот, насколько он э, понял стратегию крупного игрока. Вот если он хоп, и зашел вместе с ним, то есть видит, а. как, как, куда ведет крупный игрок, то есть выявил, понял, что он хочет сделать, повести вверх или вниз. И тогда заходит вместе, чтобы идти с крупным игроком, так сказать. И вот тогда все получается. А, как бы в шлейф, да? Да-да-да, то есть ты пристраиваешься. Потому Каролан, что да. мелкими деньгами, то есть там те же самые 100 тысяч долларов или, или тот же самый миллион, то есть вряд ли. Ну миллионом еще можно влиять на рынок, да, там. ну и то на некоторые пары, которые там не совсем это ликвидные так сказать но если взять на тот же самый биткоин там с одним миллионом нечего то есть на рынок мы не повлияем, да на таком случае. поэтому ну трейдер он именно старается именно войти понять куда ведет круг... мне всегда было это... интересно почему вот именно биржевой вот этих всех операций чаще всего говорят игра на бирже вот. не стратегия там не политика а чаще всего применяется именно это слово ну, ну, и, и и и, торговля, и торговля. Большинство, наверное просто вот да, пока получают опыт они вот как раз вот, ну, нет, нет своих знаний нет еще подготовки да, нет еще какого-то анализа вот этого подхода да вот этого и большинство теряют может быть, поэтому, знаешь, рассматривается как крупный как бы, выигрыш и крупный проигрыш, может быть, на азарте каком-то действует. Я не знаю, но почему-то именно игра идет. Но я, знаете, предлагаю все-таки сместиться нам в зону уже. Мы немножко поговорили о том, что есть блокчейн, на нем хранятся определенные ценности. Это токены, это акции. Давайте сейчас поговорим о том, что есть блокчейн крипто юнит. И на нем четыре токена представлено на этот момент, да, вот конкретных. Давайте о самом блокчейне. Вот какие на ваш взгляд его такие преимущества, эти фишечки, которые принадлежат именно ему, свойственны. Главные. Какие бы вы определили? Какие преимущества а. самого блокчейна, именно, да? Самого блокчейна, да. Ну, на мой взгляд, одно из главных это то, что он скоростной. Потому что скорость создания блоков там 10 тысяч в секунду. Ой, 10 тысяч полсекунды даже. 20 тысяч блоков создается в секунду. Это ну очень да, быстро, то есть довольно-таки быстро, быстро можно, если я отправляю э, финансовую, то есть это, то есть, быстро, и то есть, это газов, секунды... Да, по сути. да, да, да, это секунды дело и уже на этот. Если взять, например, для сравнения не биткоин то там ну наверное минимум 15 минут это если этот минимум дом, а, да. бывает например в среднем это около получаса а бывают например такие моменты когда сеть загружена у меня правда не было такой ситуации но я знаю там человека который отправил биткоин и ждал их у себя на кошелька неделю Один, да. неделю он ждал то есть было это по моему восемнадцатый год что-то вот так вот. то есть я знаю что были такие моменты что недели да встали. самая высокая скорость по биткоину я могу привести эту цифру я ее запомнила случайно 7200 за сутки, а за вот... сутки транзакции да? а, я сказала 20 тысяч за секунду да понимаете разницу ну, это да, скоростное количество, как бы, количество транзакций, да, количество транзакций, да это, это скорость создания и обработки блоков или информации. технический момент. Есть еще момент. или еще, можно говорить, фундамент, это ряд бизнеса, да? глобальный Нет, инвестиционный портфель. Мы, мы сейчас не мы об этом, мы говорим только о технологии блокчейн, давайте немножко в нем ну, поговорим. Блокчейн, просто говорили, что нравится, какие Нет. плюсы. о самом блокчейне. Мы не говорим. Ну да, блокчейн это не подвязан. Это тут еще надо стоимость на транзакции. Вот это вот надо учить. На вот это блокчейн, это блокчейн. Я говорю за WorldPro. А, ну мы еще до Про не добрались. Да. Ну так давайте побыстрее. Я говорю, где прибыль, где деньги? Как с вами заработать? Вопрос в другом. Как Вопрос... можно быстрее это? Вот какой я, ну, Влад у нас алчный. Все ему заработать и а, заработать. Слава Скалибок, Скайп, выходим на связь. Okay. Все, кому надо быстро, быстро, это вот звоните прямо да. сейчас. Влад, он с вами будет заниматься а мы продолжим как бы свое поехали. общение через эфир так вот что еще хочу сказать по самому блокчейну во первых еще момент такой на нем на самом блокчейне если переводить с кошелька на кошелек нет комиссии ну, стоимость новая. транзакции да, да есть комиссия бесплатная. есть но она мизерная по сравнению с другими да если взять например там комиссия в виде памяти идет. То есть рамут, вот это ЦПУ. Да, CPU, ты, и... ты должен обеспечен быть техническими ресурсами. Да, да. ЦПУ, а, память, да. Это правда. Да, то есть но она мизерная по сравнению с другими. Ну, например, там тот же самый USDT, который там на эфире или на биткоине. Сегодня для того, чтобы отправить эту валюту, надо заплатить порядка там 30 долларов да, за одну транзакцию. Неважно, сколько отправлять там. 50 менее, долларов случае, или, случае, да. или миллион, угу. да, там, в таком плане. И есть, конечно, там другие, э, там, Трон, например, да, на нем можно, там тоже они бесплатно, но сейчас берут биржи, там, например, 1 доллар берут э, ориентировочно, то есть, ну, услуги, то есть, которые это, а сам Трон, например, он бесплатно отправляет, э, но все равно, то есть, э, в основном пользуются все эфир, на базе эфира, на базе биткоина да то есть я если нету например так сказать куда я хочу завести в кошелек и там нету этой алгоритма трона то есть мне придется например заводить и платить там 30 долларов за транзакцию да. ну и так вообще если взять там 3 там его тот же самый отправляешь там те же самые 3 доллара там и так далее да стоит если взять совокупности, а транзакции может быть не одна за сутки даже, да, то там все равно довольно-таки выходят в месяц, например, довольно-таки серьезная сумма. сумма уже, ну, да. Если взять наш блокчейн, который здесь внутри токены отправляет, И то, июне, то да? Здесь, здесь, да, комиссия это получается мизерная в месяц, я бы так сказал. И если отправлять тот же самый USDU, это доллар, да, на крипто, на блокчейне криптоюни, то здесь... Давайте сейчас поясним, USDU это коин, это, это монетка, да, которая приравнена к одному доллару. И да -да -да. одно из важных ее достоинств это то, что она обеспечена. Судя да. по последним новостям, интерес с ЭКО к коинам пошел и как раз рассматривается вопрос, а насколько все монеты обеспечены. Поэтому здесь ее издаю еще и обеспечен. И вот давайте представим себе, мы переводим с одного кошелька, то есть от одного пользователя к другому. Продолжай, пожалуйста. Как так, ты это Комиссия выразить. по ценным бумагам, то что я говорил в Америке. Да. Серьезным да. орган. Который... TRX, строн 9 центов сегодня. 17 августа. Я хотел бы просто здесь по поводу USDU сказать, что это обеспеченный да, криптодоллар, при этом он практически без комиссий, то есть можно им пользоваться, то есть переводить от одного пользователя к другому, при этом комиссий нет. И здесь, если взять, например, сравнить с другим, то есть просто это еще мало кто понял да, до конца, то есть что… Если переводить тот же самый USDT, тоже, вроде как говорится, обеспеченный, да, вроде бы как. Stable там Core, да? Много stable. есть нюансов по поводу его обеспеченности, э, и в какой-то момент он может, опять <laughs> обесцениться, этот USDT. Э, хотя, ну, слухи это такое, есть и другие токены, да, например, которые этот, но все равно. Э, no, Стейбл-коренейт называет, то есть, которая при... 2, оно важное, да. Да, стабильные то есть, которые привязаны. Есть, здесь, если взять э, наш блокчейн крипто-юнит, он, по сути, переводить от одного к другому можно без комиссии. А взять, если другие токены, э, других блокчейнов, то там, ну, например, как я уже озвучил, например, за транзакцию нужно заплатить 30 баксов. Здесь мы делаем один раз, открываем кошелек и можем пользоваться, пока у нас не забьется память, там, да, например. Кошелек открыть там в районе 5 долларов сейчас стоит. Хотя я думаю, потом, когда UNTB будет расти, и стоимость тоже будет там чуть-чуть расти. Я думаю, что это нормально. Там в районе там, 50 долларов, чтобы открыть кошелек. Я думаю, это будет нормально потом. Но Мне зато... Кажется, будет, будет сокращаться число в стоимости в, виду, в UNTB, в этом токене, так как сама стоимость уже будет и так ну, достаточно. Как бы... Рост да, в UNTB, да. Да, этого, стоимость этого токена, уже и так будет дополнительно хорошим основанием. А что чтобы. вы от купили. А самое Крипто выгодное… UNTB или биткоин? Или эфир? Мне кажется, ты знаешь, твой подход изначально, он ошибочен. Вот, Чего купить больше? Да, Чтобы вот, вот этот вопрос прибыли. мне больше, правда, что нравится. Больше потому что, ну, а во-первых, во очень важно понимать, для какой цели вообще приобретается криптовалюта, правда, Костя? Потому что Конечно. это все зависит, ну, ваша цель, она влияет на стратегию, соответственно, на выбор вообще вашего плана какого-то реализации. Поэтому если мы говорим о том, в чем лучше хранить деньги, то чем больше у вас валют популярных, в которых вы храните свои деньги, тем более вы обезопасили свое сохранение денег. Согласен с такой формулировкой, как мужчины? Да, да. Здорово. Если же вы заинтересованы в том, чтобы отдыхать и не работать, то это тогда нужно интересоваться направлением токенов, которые дают пассив или работают без вашего участия. И тогда это security токен – и это токен Crew, Вот он из этой четверки, да, которая находится на блокчейне CryptoUnit, именно он является тем доходным токеном, который стоит, как ты, Влад, точно заметил, на глобальном инвестиционном портфеле, или иначе говоря, подкреплен реальным бизнесом, реальными активами, реальным фондовым рынком и еще очень многим, большим таким количеством их больше. 150 уже на сегодняшний момент финансовых и экономических бизнес-инструментов, и они все дают доход одному токену кругу. Если вы им владеете, вы получаете, соответственно, доход от всего этого. Тут еще хочу важную деталь подчеркнуть. Мы говорили слово смарт-контракты, это умные контракты, или по сути это договора между людьми или юридическими лицами или между людьми юридическими лицами, неважно какое количество участников, но они прописаны на блокчейне. Так вот, смарт-контракт тоже поддерживается блокчейном криптоюнит, это такая технология, да, но сейчас еще хочу акцентировать внимание, что, друзья, очень важный момент, во что вы вкладываетесь, дает ли это вам право совладения или вы кредитуете чужой бизнес, по сути. Вот эти два важных пункта, мне кажется, главное рассмотреть для себя, в чем отличие вот, кредитования чужого бизнеса от совладения бизнесом. Потому что очень большое количество токенов имеют white paper, да, белую бумагу. То есть, по сути, это как официальный документ, который подтверждает статус этого да, ну, токена, можно сказать, или этой криптовалюты, или всего остального. То есть, то, что узаконено. А, и там объявлено об, об этих всех условиях выхода, входа в рынок и ваших прав. Так вот чаще всего, чаще всего очень внимательно надо читать вейпейтер, потому что в ней как раз и содержатся вот эти условия вашего дохода. Если вы покупаете какой-то токен, и там прописано вейпейтер, что Первые пять лет – эта организация, которую вы финансируете, оставляет за собой право не выплачивать вам дивиденды. А вы не дочитали. Проходит год, а у вас годовая выплата, да, к примеру, дивидендного дохода. Дивидендов нет. И вы задаете вопрос. Слушайте, а где мои деньги? Да? Я же вложился денег нету, а вам показывают твой а там написано, что компания оставляет за собой такое право. Ой, мы не идем, мы идем там, где выплачивают. Очень важно читать по этому договора. Да. Конституция. Такая, ситуации, да, белую бумагу. Второй момент. Там обязательно оговариваются сроки выплат, да, если это security токен, оговариваются сроки выплат дивидендного дохода. Чаще всего они выплачиваются один раз в год. Чаще всего. Поэтому вы можете рассчитывать на годовой, как бы, да, доход такой. Может быть, конечно, по квартальная выплата, это реже случается. Ну и вообще уникальные условие это когда ежемесячная выплата дивидендного дохода. И тут давайте подчеркнем, что Волкру как раз дает какую выплату? Ежемесячно. Да? И это тоже замечательно. Еще один момент хочу сказать. Вайпер может быть написано, что по истечении определенного срока, вы возвращаете свои деньги. То есть, по сути, вы кредитуете чужой бизнес. Бизнес развился, дал вам определенный доход, а потом вернул вам ваше вложение. И здесь абсолютно нет права совладения. Вы не входите в эти бизнесы, которые кредитуете. Токен же круг дает возможность совладеть то есть вы становитесь участником процесса, вы, по сути, имеете кусок от этого бизнеса, от этой акции и всего того, что входит в глобальный инвестиционный портфель. Вот лично для тебя, Костя, насколько это важный аргумент для того, чтобы вообще приобретать таки, такие именно security токены Для меня, наверное, это самый важный аргумент для того, чтобы их хранить долго, я бы так сказал, и акции так же самое, и, и токены, да, то есть это, наверное, самый важный аргумент, владею я ими, или владелец я их, или нет. Опять же, совладение, но ну, оно как-то… заинтересовано, наверное, знаю, можно... на развитие компании, помочь и развиться. Ну, даже не в этом, а вот спокойствие какое-то создает, да, когда я знаю, что я владелец этих там токенов почему потому что сегодня ну такая тенденция но ну, если взять например другие криптовалюты на да, опять же некоторые более-менее надежные в которых я там могу э, сидеть долго да там тот же самый биткоин, но он уже не такой волатильный э, как раньше например и для того чтобы он сделал там x5 ему надо там вырасти на 250 тысяч до да, сейчас например образно mm -hmm. говоря я думаю он туда вырастет но когда это будет тоже непонятно с какой-то стороны и я могу держать например там вот которые там торгую я держу там в том же самом биткоине, но используя более волатильные монеты которые я вообще не знаю что там происходит за ними я смотрю по по графику какой там у них фундамент что это за валюта я вообще туда не обращаю внимания. Я туда зашел спекулировал чуть-чуть проспекулировал там 5-10 процентов заработал например вышел оттуда и все больше мне не интересно вообще такой, да? Вот. да да то есть я увеличиваю количество там той, той валюты которая которую держу да, в таком плане э, за счет этого а ну что из себя монета представляет вообще не интересно в какой-то степени я там не буду держать ее там долго в долгосрок, да, холдером я не стану э, но такие монеты как WordCrew, например то здесь наоборот даже я считаю что нужно становиться холдером купить ее и пусть она себе лежит при этом по возможности сказала, ни одного не продать по возможности ни одного не продать то есть ждать за счет дивидендного дохода вот что там вытягивает ну, дивидендный доход месяц, а там ну как сказал Уоррен баффи то есть как надо разбогатеть да то есть почему говорит люди вас копируют, но они не богатые, а вы тут миллиардер, да, он говорит, всех никто не хочет разбогатеть медленно, вот. все хотят разбогатеть быстро, да? Ой, не, да, уже. они купили, там поднялся токен там в два, в три раза, в пять раз, в десять раз, о, там тысячу выложил, в десять раз поднялся, десять тысяч долларов получил, круто, все, продал, купил себе автомобиль. И пошел тратить. Деньги это. закончились. А деньги закончились, да. Потом смотришь, прошло там еще 2-3 года, а ты уже мог купить не один автомобиль, а 10 автомобилей. Да? А, проходит еще там какое-то время, ты мог купить, если бы не продал тогда, мог бы купить там уже тысячу, автопарк мог сделать, понимаешь, в таком случае. Поэтому здесь как раз вот холдерство, когда ты есть владельцем этого бизнеса, да, то здесь ну я бы так Фондерство лучше... я поясню это такая долгосрочная стратегия от слова заморозить как бы да на какой-то срок Ну да, да. Хранить долго да. но тут знаете на мой взгляд еще что важно как бы пояснить что в любой другой монете ты получишь доход только если ты реализуешь эту монету то есть ты по сути меняешь токен какой-то или какой-то коин на деньги да. да ты, ты, ты, не, ты перестал быть ее владельцем. Да, ты продал. Ты ее и ее обменял. Вот, это важно, мне кажется, Ну да, да обменял, совершенно верно. Да. А, а если ты владеешь акцией и она тебе дает доход, то тебе не нужно обменять эту акцию на деньги. Она тебя и так кормит. А вот уже с того дохода, который дает акция, или security токен, да, как мы уже говорили по статусу WorldCruck, так вот. На доход ты как раз можешь и приобретать разные виды монет, хранить в ассортименте, скажем так, да, или применять правила диверсификации, и тогда у тебя будет другой подход и другая стратегия. То есть есть что-то, что дает тебе доход, а есть что-то, в чем ты хранишь свой доход, а есть что-то, от чего ты готов ну, как бы что-то продать и, и, и поменять на другие какие-то вещи, там, токены на автомобиль, как ты сказал. Или Влад, допустим, хочет путешествовать, да, и у него есть финансы на путешествие Не потому что он что-то продал, а потому что у него есть доход. И это два абсолютно разных состояния. Так вот, мне кажется, прежде чем идти в этот рынок, нужно понять, а какую же цель ты преследуешь. Чего ты хочешь от этого рынка? Вот сегодня, завтра, послезавтра. Потому что стратегия от этого тоже очень сильно будет меняться. Да, конечно. Ну, хотя здесь можно сказать, что хотят, в основном все хотят спекулировать. Mm -hmm. Мало кто думает на перспективу, то есть ну, на долгосрок. А здесь, например, по поводу преимуществ, да, когда э, токен, который дает доход, сейчас он, э, ну, можно сказать, еще и доход не давал, да, там, по сути, потому как бизнесы еще не, не раскручены, так сказать. А, а когда он будет именно доход уже давать, когда бизнесы заработают, а этот обычно в эксплуатацию заходит там где-то 2-3 года, когда запускается бизнес, а потом, когда он еще масштабируется, и вот тогда только будет серьезный доход. То есть сейчас лучше обзаводиться, например, КРУ, пока они... Э, еще дешевые, да, так сказать. Ну, хотя уже дешевые по 80 центов уже не, не такие что дешевые в какой-то степени. Ну да, да, если бы сегодня вот посчитать стоимость портфеля каждого из нас по 80 ну, центов да. за один токен, то это, друзья, уже внушительная сумма. Да, да, да. Можно еще успеть взять. Но вы знаете, судя по последним по да, новостям, вот... Как раз будет период, когда крипто-юнит, который сегодня стоит полтора или около этого цента, только он может быть конвертирован в токен WorldCrew, и тогда он даст право совладения. Это тоже интересный такой стратегический ход, на мой взгляд, который для того человека, у которого нет большого количества финансов, а хочется иметь уже как портфель, капитал как-то, да, это интересная стратегия, чтобы с меньшими деньгами добиться интересной своей цели. То есть, если на биткоине да. ну, примерно за три года можно сделать x5 сегодня, да, там, в 2021 году, то на крипто можно, возможно, за три месяца сделать x10. Не три года, и x5, угу. а за три месяца, а дальше больше. И здесь также реально сделать x50, как раньше было на биткоине, на эфире. Вот эфир Но, даже, я бы так сказал, назад, Если x50, сказал, если x50 а, на криптоюнити, он только вернется на свою э, стоимость. Потому как. Ну, я в прошлый раз затрагивал. Да, это вот глупость инвесторов, которые уронили его просто. И вот x50. Это просто его ориентировочная стоимость. Это вот 20 центов в этом районе. Это где-то примерно его стоимость. Да? Вот. Но его уронили. И x50 это только он вернется туда. А еще когда он пойдет выше, если взять от сегодняшней точки, то там x100 можно легко сделать. Понимаешь? Ну что мы делаем. Я 2-3 дня назад еще покупал. Сейчас без лимит, который был на это выделен, меня уже... Кому все, интересно, все, все взял, как эта стратегия да, ведет к успешным результатам. Вы уже видите да, этих двух мужчин, которые готовы поделиться своими навыками вайбер, и опытом, да, и с вами продолжить личной беседе, как бы, эту тему. Контакт ну, под видео. Предлагаю остановиться в нашей сегодняшней передаче, в нашем сегодняшнем общении. На этой как раз ноте да, действительно важно определяться со стратегиями и понимать, с кем дальше развивать. А в дальнейших выпусках мы продолжим эту тему инвестиционного общения и определенных еще преимуществ, которые дает рынок сегодня. направления, направлении да, рынок. Как вы считаете, мы можем так сейчас уже? Да, давайте, хорошо. Хорошо. Я хочу поблагодарить да, всех нас за то, что мы нашли время и возможность встретиться пообщаться. Хочу поблагодарить всех тех, кто будут смотреть эти видео и пригласить вас писать вопросы, писать комментарии, затрагивать какие-то для вас интересные темы. А еще лучше приходите на наши эфиры, потому что наши эфиры как раз и для того и запущены, чтобы как можно с большим количеством людей начать общение. Мы открыты для интересной информации и готовы обсуждать те темы, которые вы захотите обсудить в том числе. До скорых встреч. Всех благодарю. До скорых И встреч. Всем хорошего дня. До да, успеха, хорошего настроения. Пока-пока. Пока-пока.